Бисмиллах Ассаламу алейкум Сегодня мы будем проходить с вами букву Джим Новая буква Джим Джим Буква Джим На эту букву начинается слово джабаль джабаль гора джим джабаль и так буква джим есть похожие буквы только там отличие в точках здесь обратите внимание точка в середине вот этого закругления давайте посмотрим как это пишется буква джим джабаль Итак, мы пишем сначала такой хвостик и потом вот сюда. Потом мы ставим точку. Потом ставим точку. Еще раз. Значит, сверху вниз. Сверху вниз. Буква джим. И точка в центре. И точка в центре. Джим, джабаль, гора, джабль. Джудий. Джудий. Джабаль джудий. Гора джудий называется, где остановился корабль нуха. Так. Джим и фатха. Джим и фатха будем читать как джа. Буква Джим и Фатха Джа. Джа. Джим и кясра. Джим и кясра. Джи, джи. Читаем как Джи. Джим с кясрой будет джи. Джим с кясрой будет джи. Далее. Домма. Джу. Джим с доммой джу. Джу. Джу. Джудий. Джим с сукуном. Джи. Джи. Джим сукуном. Джи. Читается как Джи. Все ясно. Итак. Джим фатха Джа. Джим фатха Джим фатха джа. جа, Джабаль. Гора. Джим с домой Джу. Джим с домой Джу. Джуди. Джим с Кясарой. Джи. Гора у нас джабаль. А много гор. Джибаль. Джибаль. Много гор. Джи. Джибаль. Горы. Значит, Джим с домой Джу. Джим с Фатхай Джа. Джим с Кясарой. Джи. Джим с Сукуном. Джи. Джи. Джим, Кясра, Джи, Джибаль, Джибаль, горы. Буква Джим соединяется как влево, так и вправо. Как справа дается ему соединение, она принимает, так и слева она принимает соединение. Соединяется и влево, и вправо. Без проблем. Как же происходит соединение? Смотрите, хвостик, который внизу. Он просто выпрямляется влево. И смотрите, что же получается. Вот что у нас получилось. Буква Jim выпрямила свой хвостик и сама присоединилась спереди стоящей буквой. Значит, соединяется и как влево, так и вправо. Это вот буква Jim в середине слова. Буква Jim в середине слова. Будьте внимательны, когда отвечаете на вопросы, внизу под видео форма, дается, где нужно ответить на домашний задание. Там бывает, приходят задания, но там другая буква. Другая буква бывает. Это для того, чтобы вспомнить прошедшие буквы и еще проверка вашего внимания или вашей внимательности. То есть, здесь буква Джим в середине слова. Может быть, такая же буква, но только без точки придет. И нужно внимательным быть. Нужно быть очень внимательным, когда отвечаете на вопросы. Так, значит, джим в середине слова. Далее, джим в начале слова. Какая красивая буква джим. И далее, буква джим в конце слова. Джим в конце слова. Еще раз повторение. Джим в начале слова. Джим в серединке слова присоединяется влево и вправо и джим в конце слова присоединяется к впереди стоящей буквы и закругляет свой кончик. Джим начинается на эту, на эту букву слово джабаль или джибалюн или джудиюн. все эти слова начинаются на букву джим Баракаллауфикум. фику у хайран хайра-джаза. سبحانك اللهم وبحمدك أشخد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك